Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и пару месяцев назад я задумался сделать рабочую сборку на стареньком зеончике с Али. Не то чтобы я как-то предвзято относился к зеонам или они мне не нравились, просто до этого времени не было как-то интереса, и в основном я работал с новым железом, то бишь железом из магазина. Итак, заказ сделан, комплект куплен, я радостный, что покажу вам классную сборку, да еще и задешево, жду свою посылку. И вот спустя месяц, когда она уже была у меня на руках, я захожу на Али, дабы отблагодарить продавца, и вижу, что тот же самый комплект вырос в цене почти что на треть. Сейчас эти цены чутко упали, а были они еще выше. Так что сегодня друзья, поговорим о том, что я заказал и что собрал, почему выросли цены, убил ли рост цен сборки на зионах и также я расскажу какие есть дешевые альтернативы зиону и на чем можно было бы сэкономить. Итак, что касается сборки, то мне хотелось сделать не просто дешевый мощный рабочий ПК, но еще чтобы он выглядел зачетно, выглядел улрайт right и не был похож на какой-то кусок овна, поскольку обычно, когда видишь сборки на зионе, чаще всего это какой-то оляпистый привет из 2010. -го. Поэтому выбор пал на одну из топовых и наиболее распиаренных материнок Huanan GX99 TF. ее я брал не просто так, а поскольку она по всем обзорам обладает очень неплохой системой питания и выдерживает процессоры вплоть до 140-150 ватт, то бишь любые зионы из тех что есть на рынке. Однако, друзья, как оказалось, в РМ-платы китайцы серьезно переработали. Причем я не могу сказать, что в лучшую сторону. Нет, у нее так и остался огромный радиатор с двумя мелкими вертушками и шестифазовое питание с аналогичным количеством цепей питания. Но MOSFET верхнего и нижнего плеча были заменены на emb 03 h и EMB0703H от не сильно известной фирмы Exilience. При длительной нагрузке и температуре под 100 градусов они должны выдерживать 45 и 35 ампер силы тока соответственно что в принципе в целом неплохо, но надо сказать что это хуже чем то что было в предыдущих версиях, то есть там мосфеты стояли чутка чутка получше, температуры в остались в норме, но назвать их идеальными язык не поворачивается. Однако друзья на плате все также имеется пара м2 под скоростные NVM и накопители, большое число других разъемов которые могут пригодиться в сборке и также она поддерживает память как DDR3, так и DDR4. Ну и немаловажный фактор это цвет, ибо мне хотелось сделать красивую белую сборочку, тут уж увольте, я хренов эстет. В качестве процессора я взял, конечно же, самый лучший на тот момент, Xeon 2678v3. 12 ядер, 24 потока, для работы за свои деньги просто идеально. В пару к ним была взята оперативная память DDR3 Recc с коррекцией ошибки. 4 модуля по 8 гигабайт от Samsung чипами Samsung. Почему берется DDR3, спросит некоторые, если плата может работать и с DDR4? Но Ответ тут прост. Во-первых, DDR3 при любом раскладе будет стоить несколько дешевле. Например, комплект с 32 гигабайт DDR4 памяти на 2133 МГц обойдется вам минимум в 11-12 тысяч, и то с Китая, в местных магазинах свыше 13-14 тысяч, но память DDR3 на 1866 МГц Герца будет стоить примерно 7000 рублей или даже меньше. Так что разница в цене у нас в полтора-два раза, а вот разница в производительности, как показывают тесты, к сожалению, не столь существенная. Результаты в большинстве программ и игр будут плюс-минус одинаковые. Хорошие тесты этого факта делал канал Технопланета, ссылки будут в описании, так что можете изучить. Ключевая причина данного равенства в том, что память DDR3 от Samsung даже с маленькой частотой, скажем 1333 МГц, легко берет 1866, а то и все 2133, с довольно низкими при этом таймингами. А вот память DDR4 запустить на частоте свыше 2133 МГц с процессором Xeon 2 поколения, с заблокированным множителем, к сожалению, никак не удастся. Так что наш выбор это DDR3. Память с коррекцией ошибки берется просто потому, что это дешевый вариант на Samsung с хорошим разгонным потенциалом. Для обычных повседневных задач наличие коррекции ошибки или ее отсутствие в принципе особой роли не играет. Брал я все это комплектом, ибо на момент покупки это было сделать дешевле, и вместе с уплатой таможни он обошелся мне примерно в 25 тысяч. И да, это было выгодно, ибо альтернатива данному процессору по производительности это какой-нибудь Ryzen 2700X, средняя цена на который, на б.у. рынке, заметьте, порядка 10-11 тысяч, плюс к нему нужна мать, примерно по уровню как Huanan, ну скажем какая-нибудь B450 Tomahawk за 8 тысяч и память DDR4 минимум 11-12 тысяч соли. Итого, альтернативный вариант, схожий по качеству, примерно аналогичный по системе питания обошелся бы нам где-то в тридцатку и при этом никаких плюсов нам бы толком не давал ибо обе платформы имеют плюс-минус одинаковые возможности по апгрейду в будущем обе ликвидные актуальны обе имеют китайские или бушные составляющие так что с гарантией в обоих случаях одинаково единственное что конечно AMD есть на каждом шагу и в случае поломки заменить детали будет проще ну и производительность у него в одном потоке чуть лучше и он лучше подходит для игр Xeon же в свою очередь в плане апгрейда процессора и памяти будет стоить заметно дешевле, хотя и придется ждать посылку больше месяца Ну и надо сказать, что по производительности в определенных профессиональных задачах, где важен многопоток, он также будет обходить 2700X Подробные тесты делал канал Технопланета, можете изучить по теме Зиона в соли, это в принципе лучший ресурс Однако все это, друзья, было раньше, сейчас же цена данного комплекта с учетом пошлины уже порядка 35 тысяч. И да, отвертеться от пошлины, ввиду того, что нынче платы ввозят через брокера, навряд ли у вас получится, даже если продаваны занизят ценник в документах. Тут надо сказать, что цена зионов выросла не из-за недостатка зионов, не думайте, с ними все в порядке, иначе не было бы роста цен на материнке, она выросла из-за майнинга криптовалюты ЧИА. Дело в том, что в отличие от майнинга на видеокартах, майнинг на SSD и жестких дисках, а более требовательное к процессору и оперативной памяти занятие. Так что зионы стали разбирать как горячие пирожки и цены взлетели до небес. Есть ли альтернативы или способы сэкономить? Да, на самом деле есть, но об этом я расскажу чуть позже в конце видео, а пока что вернемся к нашей сборке. После установки памяти мы устанавливаем наш SSD накопитель. Тут я выбрал довольно шустрый, но при этом дешевый диск P34 a 80 на 500 гигабайт. Правда на базе не самого лучшего контроллера FISON E12. Однако если вы сможете урвать по нормальной цене KENSTONE KC2500, то лучше будет взять его. Он идет на базе контроллера SM2262EN и на мой взгляд работает куда лучше. Сравнение этих SSD кстати было на канале, так что можете это все изучить. Охлаждать наш процессор будет известный кулер, но от малоизвестной фирмы. Вот такой вот казус. Это ArtWolf Optima 10X. Да, друзья мои, это копия знаменитой Optima от Залмана, только в несколько другой обертке и чуть-чуть подешевле. Но поскольку Xeon 2678v3 и аналогичные ему процессоры нельзя разогнать, можно лишь выполнить анлок турбобуста, есть заставить все ядра работать на максимальной частоте турбобуста, и при этом теплопакет его, то бишь тепловыделение и энергопотребление останется прежним, порядка 120 ватт, то любые кулера в районе двух двух с половиной тысяч рублей вам плюс-минус подойдут. Запихивать же все это железо мы будем в корпус PowerCase Alessio Mesh M3. Корпус выглядит неплохо Имеет небольшое закаленное стекло И на самом деле очень интересный внешний вид За счет перфорированной передней панели Обеспечивается хороший продув Плюс она очень легко снимается Ну и в комплекте идет целых 3 RGB вентилятора с отдельным хабом Управление которым идет Через пульт Что за стоимость 4000 рублей Просто шикарно Хотя некоторые моменты все-таки можно отнести в минусы Во-первых управление скоростью вентиляторов И подсветкой и осуществляется только через пульт, как я и сказал. Во-вторых, спереди нет пылевого фильтра, так что нам придется колхозить его самостоятельно. Можно купить сетку у китайцев и обтемнуть весь перед. Можно купить готовый фильтр на магнитах, только надо придумать, куда его крепить, ибо морда тут из пластика. Ну а можно взять в ближайшем ДНС несколько 120-мм нейлоновых фильтров и накрутить их хотя бы на вентиляторы, что уже даст ощутимый результат, то есть количество пыли уменьшится. Тут каждый решает, что ему проще Я воспользовался последним вариантом Вуаля, и пылезащита у нас в принципе готова Эксплуатировать подобный корпус без нее я все-таки бы не стал Потому что он очень быстро зарастет пылью Итак, внутри мы помещаем, и прикручиваем нашу материнку и конечно же блок питания В качестве блока питания у нас сегодня Zyliance Performance X на 650 Вт. Он, к сожалению, не модульный и сделан, скажем так, на базе не самой известной и именитой платформы Но при этом, согласно всем имеющимся профессиональным тестам, вся линейка данных блоков имеет неплохое качество Низкие пульсации и минимальное отклонение по напряжению, плюс довольно тихий вентилятор что нас, собственно, интересует. По совокупности своих характеристик он стоит рядом с такими мастодонтами, как DQ650 от Deepcool а, или Chieftech PPS 650. Правда, цене хотелось бы чутка поменьше, все-таки его названные аналоги имеют отстюгивающиеся кабели, и за отсутствие данной опции можно было бы скинуть трещенку. Итак, вот у нас все комплектующие установлены, и нам лишь остается красиво уложить кабели. Корпус от PowerCase показывают в этом плане неплохие результаты, то есть места довольно много, правда теми стяжками, что производитель положил в комплекте, можно стянуть лишь мизинец на вашей руке. Для кабелей они плюс-минус бесполезны, но в любом случае, если у вас есть прямые руки, то вам удастся неплохо уложить кабели и получится вполне себе годный результат. Ну и нам, друзья, остается добавить одну из главных составляющих, и можно сказать последнюю, а именно видеокарту. Я думаю, никому не нужно говорить, что с видеокартами сейчас творится садом Гамора и Вахханали, поэтому было решено купить карточку с рук. Выбор, конечно же, пал на RX 570, на 4 гигабайта, для рабочего компьютера в данном бюджете на это более чем достаточно. Правда, выбора в моем родном Хабаровске почти нету, цены достаточно конские, и начинаются от 18. Что-то хорошее типа Nitro Plus, вообще найти продажи проблематично. В результате удалось урвать 570-ку от Asus. Правда, все мы знаем, что у нее очень простая система охлаждения, где по факту довольно увесисты радиатор охлаждает только сам чип GPU, Охлаждения чипов памяти тут нету вовсе. Плюс довольно хреновое охлаждение зоны ВРМ, так что все это нам нужно будет исправить. Значало мы берем кусок алюминиевого профиля и делаем радиатор для той части чипов памяти, которые дальше всего находятся от центрального пятна контакта радиатора. Вам, наверное, смешно от такого колхоза, но подождите, результат вы увидите в конце. Далее мы меняем термопрокладку на ВРМ. Главное подобрать прокладку хорошего качества и соответствующей толщины. После этого наносим термопрокладки на оставшиеся чипы памяти, которые могут контактировать с центральным пятном радиатора. Ну и в завершение, конечно же, меняем термопасту на графическом чипе на наиболее оптимальную MX4. Вуаля, у нас все готово. Карта приобрела куда лучший внешний вид, но нас интересует, что же по результатам. У карты хотя и заявлено много датчиков, но по сути видим мы только температуру ядра и температуру ВРМ. До изменений они в тесте мехового бублика были 81 и 87 градусов, после доработок 60 и 55. Минус 30 градусов как с куста, всего лишь за счет обычных термопрокладок, куска алюминия и использования качественной термопасты. Решайте сами, нужно вам такое или нет. Ну вот и все друзья, подключаем видеокарту и ставим биос с анлоком турбобуста. Правда тут опять-таки не обошлось без свойственного зеону геморроя. Дело в том, что в новом биосе закрыли возможность редактировать тайминги оперативы. Так что просто накатка анлока турбобуста на стоковый биос это идея плюс-минус бесполезная. Хотя именно это говорят все гайды имеющиеся в интернете. Я тоже начал именно с этого, но вскоре понял, что это какой-то тупик. Нам же нужно взять версию биоса от 25 мая 2020 и работать уже с ней. Благо сейчас в апреле 21 вышла новая прога Ultimate Patcher Tool, за да что спасибо господину Кошаку, который внес невообразимый вклад в тему зеонов, и она позволяет создать нужный биос с анлоком и плюс исправить проблему спящего режима и постоянно вертящихся вентиляторов. Ну и еще один плюс, что после создания биоса в этой программе начинает Работает регулировка вольтажа непосредственно в биосе, что дает возможность без проблем сделать процедуру даунвольтинга. Правда, чтобы все это друзья, выяснить, мне потребовался день, даже с учетом моих познаний и навыков поиска информации. Так что у обычного пользователя могут возникнуть проблемы и зионы это не самая простая тема. Готовый BIOS мы ставим с помощью программы FTP w 64 инструкции что и как делать будут в описании и в принципе полно в интернете После этого мы гоним память, а точнее уменьшаем ее тайминги и вуаля, наш чудо ПК готов Как я и сказал, тут есть небольшая переплата за красоту, но мне кажется, что она в принципе того стоила Итого он обошелся мне примерно в 62-63 тысячи, это только железо и комплектующие, без какой-либо работы, однако нынче цена на него уже порядка 70, так как же можно тут сэкономить? Ну на самом деле я брал достаточно распиаренную материнку, а можно взять более простую X99 G7 от машиниста. Система питания и охлаждения тут конечно проще, плюс она конечно же имеет меньше разъемов, меньше по габаритам и выглядит не так интересно, но стоит она уже на 6000 дешевле и является одной из самых доступных плат с поддержкой DDR3 памяти из тех что остались на рынке. Но вы должны понимать, что 2678v3 это наверное, максимальный процессор, который можно в нее воткнуть, дабы VRM у нее не перегревался. Также вместо распиаренного 2678v3 можно взять куда более простой 2670v3, который будет не шибко-то хуже, по факту одно и то же, но зато дешевле где-то на 3000. И Итого с учетом уплаты всех пошлин вы получите ценник где-то в 25-27 тысяч, хотя конечно раньше все это стоило несколько дешевле. ну и новая альтернатива это взять процессор мутант девятого поколения от Intel. это, друзья, ноутбучные вариации, которые переделали под установку в обычные платы под сокет i здесь проц 8 ядер 16 потоков, аля мой 9900K, его можно урвать всего лишь за 13 тысяч Память Али также 11-12 тысяч, плюс плата на чипсете Z170, 270 или 370 порядка 7-8 тысяч, опять-таки зависит от того, где вы ее найдете. Итого выходит не дешевле, также порядка 35 тысяч, но производительность как в многопотоке, так и особенно в однопотоке будет уже значительно выше. То есть в играх вы будете получать гораздо больше FPS. Правда перспектив для апгрейда уже на самом деле не будет, однако если вы счастливый обладатель какой-то старой платы на сокете 1151, то для вас это будет просто идеальный вариант для апгрейда. Ну что ж друзья, вот как-то так, все что планировал я рассказал, все ссылки как и обычно будут в описании, также пишите в комментариях свое отношение к Xeon, только постарайтесь быть объективны, ну а если видео вам понравилось то не забудьте жмякнуть на лайк и подписаться на канал. Но у нас ожидается много чего интересного, в этом месяце будет замес сравнением 15 к в сегменте 3 тысяч, так что если вы не хотите такое пропустить, то нажмите на колокол и не забудьте выбрать уведомление обо всех новых выходящих видео. В этом случае вы обязательно получите оповещение, как только видео выйдет в свет. Если вам потребуется сборка на Зионе, то обращайтесь, все контакты будут в описании. Всем еще раз удачи и до новых встреч.